Вечный конфликт, земля-огонь, кто главнее, кто не главнее, это же, известные, это же известные мифы, они практически во всех мифологиях, особенно в библейских, они вообще красной ниткой проходят. Да. Тот же самый Ветхий Завет, извечная история про Адама и Еву, да, она как раз рассказывает, как было произведено так, что огонь получил власть над землей. Потому что Ева это воплощенная земля, Адам это воплощенный огонь, то есть в человеческой форме, в человеческом разуме. Но знаем ли мы, что, например, у, в том же ветхом завете а, есть информация о том, что Ева это не первая жена Адама. Первая жена Адама была лилит, также воплощенная земля, но совсем с другими характеристиками. И вот конфликт между Адамом и Евой первичный конфликт о том, что, Лилит, Ой, Адама, Адама Лилиты, простите, то, что Лилит отказалась подчиняться Адаму, то есть отказалась признать его главенствование. Она сказала, мы равны, то есть изначально мы равны. Не я главнее, а мы равны. Давай будем выстраивать взаимоотношения так, как равные. Но что сделал этот Адам Ябеда? Побежал к своему создателю, сказал, она мне вообще мне не хочет подчиняться. Там произошел конфликт, и Лилит ушла от Адама, то есть тот, тот самый слой Реи, он перестал подчиняться огню. И в результате Саваоф был вынужден сделать другую, другую даму с другими характеристиками. Да? Это тот самый слой Диметра, о котором мы говорим, выраженный в этой терминологии как образ Евы, которая абсолютно подчинилась своему супругу и не возражала, и не претендовала на то, чтобы быть равной с ним. Таким образом в мире воцарился патриархат, огонь поглощает землю, огонь ее сжигает, огонь ею управляет, хочет высушить, хочет, отойдет от нее, выморозит, да, вообще ничего не будет. То есть плодородие, факт плодородия Земли зависит от огня, плодородие зависит от огня. Согласны со мной? А вот древняя память, древние знания от огня совершенно не зависит. Поэтому Лилита говорила, мы равны с тобой, я признаю, я приму тебя только на условиях равноправия. Но если ты огонь, будешь мою древнюю память уничтожать, если она тебе не нравится, или выборочно, точечно, как вот лучом, да, показывать, что мне надо родить, какое, что мне надо проявить, а что мне проявлять не надо, то есть извини, друг, мы с тобой так не договоримся, потому что уничтожать меня и того, что во мне ты не имеешь никакого права. И легенда это имеет продолжение о том, что Лилит, обладающая высоким знанием, вырвалась из-под гнета Яху, произнесла непроизносимое имя. Бога, тот самый тетраграмматон, и улетела на территорию не совсем ему подведомственную, там, где он своей властью не мог до нее дотянуться. Саваов послал трех ангелов, уговорить лилит, прекратить дурить. что Лилит сказала? Ничего похожего не получится. У вас, ребята, дальше начинается история, которая в человеческом разуме описывает Лилит как демонессу, то есть враждебное человеку существо. Но враждебным существом оно стало не на ровном месте по причине собственной злобы. Ангелы сказали, если ты не желаешь подчиниться и рожаешь существ в этом мире, не подведомственных твоему создателю Яхве Саваофу, от различных языческих богов, да, которых они называют демонами, мы сделаем так, что ежедневно 100 твоих детей будет умирать. То есть таким образом огонь будет выжигать 100 мыслей, 100 новых форм жизни, 100 новых проявлений между землей и языческими божествами. Реакция Лилит, конечно же, была адекватной. Говорит, ну, если ты так, сотню моих детей, то глаз за да глаз, око за око, а я сотню твоих детей, в смысле человеческих существ. Справедливо? По-моему, вполне вполне, или нет? Справедливо. Ева, конечно, так не поступает, Ева абсолютно Адамова жена, абсолютно Адамова жена, и тот же самый Танах, тот же самый Веткий Завет рассказывает, что когда случилось это грехопадение да, и, отправлены были и Адам, и Ева израильских кущ, чтобы замолить свой грех, замолить свою вину перед Яхвой, они взяли на себя покаяние, в результате которого, например, та же самая Ева, будучи беременная Каином, три месяца стояла в ледяной воде. Интересно, кого она после этого могла родить, что ли удивляться, что у парня плохая наследственность. Что он мог еще сделать с такой наследственностью, если так вот разобраться. Да? То есть понятно, что этого не существовало в реале. Это все аллегория, аллегория, описывающая, насколько земля, плодородная ее функция, зависит от сильных мира сего, от людей, обладающих властью, от огня, который она не может контролировать и так далее. Функция лилиты Адама, если все бы пошло и развивалось правильно, было бы принципом равновесия огня и земли. И от этого могло бы что-то родиться, родиться совсем иное, но не родилось. но не родилось. Сейчас мы с вами компенсируем этот процесс, нам нужно, чтобы они были равны. Что такое равенство в сознании человека? Земля предопределяет структуру кармы ноль, то есть 12 первооснов, соединенных между собой как-то. Но вот как определяет огонь? По сути, от заполненности первооснов и зависит, как должен огонь их какими информационными каналами соединять. Понятно? Я объясняю. Да? То есть хочет, если сознание, Земля, взять опыт, например, что традиция это смерть, она должна таким образом соединить первооснове, что она будет изучать и постигать традиции смерти, а смерть как традицию. Взяв этот опыт, она должна абсолютно также беспрепятственно переключить, например, жизнь есть зло, и получать опыт именно в этом качестве, то есть переключать по мере необходимости наполнение информационного вот этих всех первооснов. Но доминанта огня никогда не позволит сделать это по воле Земли, она говорит, значит так, сейчас мы живем в эпоху, когда любовь есть добро, Все, я тебе жестко соединяю знаком равно эти два две первоосновы и никакого другого опыта, пока ты живешь в эту эпоху, в этой религиозной среде, в этой эгрегориальной структуре ты не имеешь права получать. А что это значит? Это значит, что ты будешь и рождаться в, в пространстве, где ты можешь получить только такой опыт, жестко сформированный. И в той религиозной среде ты будешь рождаться и в ту эпоху, и в том теле, и в том социальном слое, где ты можешь получить только такой опыт, и никакой другой. И захоти ты изменить, наполнение, информационное наполнение этих первооснов тебя от этой любви уже тошнит. И от понятия свет есть добро, добро есть любовь уже тоже как-то сильно начинает подташнивать, уже хочется другого опыта получить. А жесткая спайка в будхиальном теле, там где и проявляется взаимодействие Огонь-Земля, она не позволяет себе это сделать. Не позволяет. И только вот стихийными трансформациями, стихийными преобразованиями, мы можем изменить эту предопределенность, тотальную предопределенность, которая была сделана еще до нашего рождения, которая вообще не предполагала, что в этом рождении у нас есть будет хоть какой-нибудь выбор, как, какую судьбу проживать и какую информацию получить. То, что мы с вами делаем, это революция, понимаете? Нет. Хорошо. Все описано в легендах. Если мы с вами будем эти легенды видеть не как какую-то сказку по басенку или повод войти в какое то религиозное, нуменозное состояние, как эти ребята у стены плачу бесконечно делают, да? а будем думать и анализировать и переводить все на язык, уже знаемый, понятный нам, много, очень многое станет понятно. Таким образом, примирить огонь и землю необходимо. Если Земля будет превалировать над огнем, это точно так же приведет к перекосу. Это уже было, система матриархата. И она ни к чему хорошему, по сути, тоже не привела. Потому что не было развития, не было экспансии. Все истории, которые мы знаем, и про Амазонок, и про систему матриархата, говорили о чрезвычайно гармоничном, удобном обществе, обществе, которое развивается но только вглубь и ни в коем случае не вовне. Они не занимались захватническими войнами, они не занимались экспансией, они не занимались развитием, не занимались наукой. Потому что женщине, которая носит под сердцем ребенка, не надо заниматься экспансией, у нее другая функция. И соответственно матриархат не мог утвердить как главенствующую никакую другую функцию, кроме какой-то. А это значит, что цивилизация не развивается и задачи, ради которых вообще весь этот процесс человечества и эволюции человеческого сознания затеян тоже не выполняется, опять неправильно. И только лишь когда мы уравновесим Огонь и Землю, когда принцип Лилит и Адама соединятся, и такие они договорятся, и ни один из них не будет ни злобствовать, ни ябедничать, вот тогда дело пойдет. Адам и Лилит это наши с вами структуры в нашем же собственном сознании. Лилит это наша Земля, а Адам это наш Огонь. Но мы их так называть не будем, чтобы не мучить свой собственный ментал, он будет моментально поддергивать информацию, которую он уже знает. А знает он, к сожалению, немножко не то. Поэтому мы будем называть это землей и огнем и будем помнить, что собственное управление будхиальным телом станет возможным и доступным только тогда, когда они будут равны. Если хоть чуть-чуть будет перекос, это говорит, что нашим будхиалам, то есть нашими ценностями и убеждениями, опять будет кто-нибудь, а мы даже знать не будем об этом. Гордость за то, что ты женщина или гордость за то, что ты мужчина является первым показателем, что у тебя этот перекос присутствует. Именно гордость, не сожаление, а именно гордость. Потому что человек так создан, что ему надо за что-то себя уважать. Если совсем не за что, мы ну будем уважать себя за пол, но ну, в лучшем случае за национальность, как будто это ваша достоинство. И подводить под это колоссальные теории о том, что женщина это недосущество, и что это наказание, как в средние века будет нормальная женщина, в связи с тем, что у нее отсутствуют некие физиологические особенности, считается обиженным богом существом, то есть недосущество, значит, соответственно, она абсолютно подчинена мужчине по причине того, что этой особенности у нее нет, кроме шуток, так написано во всех средневековых трактатах. И четкое объяснение, почему женщина неполноценное существо. Сейчас перекос в другую сторону, да, ну все, и все эти перекосы, они, поверьте, они никогда не к добру не приводят, потому что любой, любая попытка возгордиться тем, что сделал не ты изначально, да, является основанием того, что ты просто подставляешься, подставляешься под эгрегориальное управление, они тебе с большим удовольствием позволят и дальше испытывать ложное чувство гордости. Параллельно за это заставляет тебя совершать поступки в угоду их развития, в угоду их деятельности, но не в вашу угоду. Поэтому всегда равновесие. С землей, с принятием земли, это было на самом деле самое сложное, поверьте мне, потому что отрицание земли именно в этой функции, как силу равноправную огню, нам это вбивали не просто с младенчества, это генетически заложено в каждом человеке, который хотя бы дважды или трижды реинкарнировал в христианской среде. Прошивка плотнейшая. плотнейшая. И то, что мы сейчас с вами делаем, это по сути земля, это было самое сложное. Принять огонь и впустить его в себя, это будет несложным. Сложным будет заставить их быть равноправными. Адам и Лилит должны договориться, а Ева их последует. и никак иначе.